Помогал детям прятаться от налетов, от бомбежек, от всех. Деток выводил, заводил всегда, чтобы ну, погуляли они. Потому что в ну, бомбоубежище сидят долго. Надо же свет увидеть. И вот буквально как раз они поужинали. Батюшки с храма помогли, дали покушать. Деток очень много, все маленькие. Всем нужна помощь. И получается, только я их, вот, как бы можно сказать, вот только завел, осталось там 2-3-4, может, девочки наверху. И она как раз как начала вот это все. Но я девочки как-то с собой как бы типа прикрыл, чтобы они забежали. А себе вот получилось как получилось. Посекло все кассетными бомбами. Ну, она была яркие вспышки. Скорее всего, это была кассетная. Ну, националисты, получается, обстреливали? Да. Ну, у сейчас сыном. Вот в школе он учится, например, к примеру, география. Он отвечает по-русскому, а ему за это двойку поставили. За то, что на русском Да, за то, что на русском. Вот да. так вот. И люди все просто запуганы. Они все там хотят Россию. Все хотят. Когда российские танки шли, эти, ну, колоды шли, все все встречали, махали, всех приветствовали. Ну их просто запугали. Понимаете, запугали. Они, если видят это такое, значит приходят потом по погромный дом оставят. Избивают ребят или забирают себе туда как мушечное мясо на войну.